Если вы руководитель салона, продающего авто с пробегом, то вы наверняка сталкивались со следующими проблемами. Как повысить маржинальность продаж? Как сократить средний срок продажи автомобилей? Как найти недорогой автомобиль с пробегом в условиях жесткой конкуренции? Как правильно определять цену выкупа автомобиля? Как оценить эффективность работы каждого менеджера? Haraba.ru – система управления вашим автобизнесом. Мы объединили крупнейшие площадки в одном месте. Теперь вашим менеджерам не придется пытаться уследить за всеми сайтами одновременно. Мы предлагаем ряд преимуществ. Удобный фильтр поиска, а также моментальные уведомления в Телеграм о подходящем объявлении, когда у вас нет возможности сидеть в интернете. Определение средней рыночной цены по каждому автомобилю. При выкупе автомобиля у владельца и ее продаже позже теперь цена будет определена, основываясь на полной текущей ситуации на рынке. Обнаружение перекупщиков и автомобилей с сомнительной историей. Наши партнеры сегодня – это крупные игроки рынка автомобилей с пробегом. Haraba.ru – быстрый и удобный поиск свежих автообъявлений. Цените свое время и деньги.